Приветствую вас, друзья! Поздравляю с наступающими праздниками! И хочу показать вам новые елочные игрушки для тех, кто любит заниматься своим развитием и практикует здоровый образ жизни. Вот такие вот прекрасные новогодние подарки у нас готовы для вас, для ваших близких, чтобы вы были всегда здоровы и испытывали Прекрасные ощущения в шее и в грудном отделе. Вы можете приобрести у нас вот такую шапку с уникальным мягким креплением, с этой перекладиной и с резиновым тросом, который очень мягко и эластично тянет, безопасно тянет шею на грудной отдел и выставляет на место атлант. Наши шапки, видите, очень яркие, прекрасно э, сшиты, без кривых швов и разных торчащих ниток. Отличное качество. Под, э, самой конструкции так как мы ее годами совершенствуем, вот сейчас усилили подбородок, затылочную часть то есть эти швы, которые бывают иногда у некоторых людей расходятся, уже усилены это шапка пятого, наверное, или шестого уже поколения доработки Вот также вот этот нержавеющий каркас перекладина позволяет руками держаться и очень мягко и безопасно и также исполнять новые упражнения Которые значит, раньше невозможно было бы из этой перекладины выполнить Так что, друзья и девушки Заказывайте у нас вот такие прекрасные, яркие, красивые шапки для сона Своим близким, своим родителям, детям Всем людям Кому вы пойдете в гости и понесете какие-то подарки, то вот это вот, мне кажется, шикарная вещь, которая для всей семьи подходит от мала до велика, принесет и радость, и пользу, и еще и удивите. тем самым таким новогодним подарком, а не какой-то, как правило, э -э стандартной вещью, к которой уже ну, все привыкли, и банальная, и понятно. Так что, повторю еще раз, для тех, кто... Следить за своим здоровьем Кто креативно мыслит Мы предлагаем вот такие шапки глиссона Для того, чтобы повесить ее на новогоднюю елку И радовать себе и близких С праздником, дорогие друзья!